Сорт острого перца. Фиолетовый восторг. Очень красивый перчик. Этот перчик относится к виду капсикуману. Вот у него такие вот плоды, смотрите. Они чем-то похожи на шарики, но чуть-чуть вытянутые. Такой перчик созревает от фиолетового такого цвета. Потом становится светлым. Потом оранжевым. И в конце уже красным. Он имеет темно-темно фиолетовую листву. Темно-фиолетовый ствол. Вот смотрите, вот еще один кустик такой есть. Вот видите, какой он фиолетовый. Таражный. Смотрите, как красота какая. И в конце он такой вот темно-темно красный цвет имеет. Вообще бесподобный сорт. Просто декоративный. Просто-просто. Очень красивейший сорт. Вот смотрите, какой он. А такая вот у нас красота. Видите, он становится светлым потом. Очень красивый. Срок созревания вот такого перчика 80-90 дней. Высота куста от 20 до 30 сантиметров. Это низкорослый сорт. Очень красивый. Острота у него от 30 до 50 тысяч сковелей. Его можно сформировать, подщипнуть ему верхушку. Когда он будет у вас маленький, вообще сантиметров наверное может быть 15. И вот такой будет, будет весь приземистый. Вот если бы эту верхушку были прощип бы, вот он был бы вот такой вот. Очень красивый, очень нарядный сорт. Самое красивое здесь листва, конечно. Листва просто бесподобные. Вот что интересно, листики. С обратной стороны зеленые. А с этой стороны. Темно-темно-фиолетовый, практически черный. И вот такие вот, смотрите, неонового цвета плоды. Очень красивый и очень нарядный сорт.